Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале Честный Юрист. В этом видео расскажу, что нужно знать гражданину, решившему сделать вакцину от COVID-19, как это организуется и регулируется, какие вакцины применяются и в каких случаях вакцинирование противопоказано. По всем услугам, оказываемым медицинскими учреждениями, должны быть приняты стандарты оказания услуги. Например, стандарт медицинской помощи взрослым при раке поджелудочной железы утвержденный приказом Минздрава России от 18 мая 2021, согласно которому утверждены медицинские услуги для диагностики заболевания, проверки состояния пациента, проведения лечения, контроля за лечением, перечень разрешенных лекарственных препаратов для медицинского применения с указанием среднесуточных и курсовых доз и другие вопросы. Таким образом, врачу понятна последовательность оказания медицинской помощи, пациенту понятна процедура медицинской услуги, которую он получает, суду и юристу понятны нормативные документы, на основании которых врач основывался при оказании медицинской услуги, при выявлении врачебной ошибки. В случае с вакцинацией до настоящего времени не принято нормативно-правового акта, утверждающего стандарт показания такой медицинской услуги, как вакцинация. Действует лишь стандарт специализированной медицинской помощи детям, при местной аллергической реакции после вакцинации, утвержденный приказом Минздрава России от 9 ноября 2012 года и методические указания иммунопрофилактики инфекционных болезней, порядок проведения профилактических прививок, утвержденный главным государственным санитарным врачом России от 4 марта 2004 года. Вследствие чего сейчас Минздрав России пытается хоть как-то урегулировать правоотношения регулирующего вакцинацию от COVID-19 и постоянно издает разъяснения в виде информационных писем. Так, в письме Минздрава России от 10 февраля 2021 года о направлении ответов на часто задаваемые вопросы по новой коронавирусной инфекции даются следующие разъяснения. Нужно ли делать анализ на антитела на наличие коронавируса перед вакцинированием? При подготовке к вакцинации против COVID-19, проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов класса G и M к вирусу не является обязательным. Вместе с тем, лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов класса G и M к вирусу, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются, о чем указано в письме Минздрава России 15 января 2021 года. Необходимо ли соблюдать самоизоляцию после вакцинации? Самоизоляция после прививки не требуется. Вакцина не содержит патогены для человека вирус, вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить окружающих после прививки невозможно. Какие российские вакцины находятся в обороте? 11 августа 2020 зарегистрирована комбинированная векторная вакцина Гам COVID-Vac или спутник ВИ. Вакцины могут прививаться взрослые от 18 лет и старше. Вакцина Гамковидвак разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Срок годности вакцины составляет 6 месяцев, о чем указано в письме Минздрава России от 10 февраля 2021. 6 мая 2021 года Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи зарегистрировал еще одну вакцину с торговым наименованием Спутник Лайт. Порядок проведения вакцинации вакциной гам ковид или спутником ви утвержден в методических рекомендациях Министерства России от 20 февраля 2021 года, о чем указано в письме Минздрава России 20 февраля 2021 года. 19 февраля 2021 года зарегистрирована вакцина КОВИ-ВАК. Вакцина кови разработана Федеральным научным центром исследователей и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. 13 октября 2020 года зарегистрирована вакцина на основе пептидных аналогов корона. Вакцины могут приваваться взрослые от 18 до 60 лет. Вакцина представляет собой суспензию белого цвета. При отстаивании разделяется на два слоя. Верхняя прозрачная бесцветная жидкость и нижний осадок белого цвета, легко разбивающийся при встряхивании. Срок годности у этой вакцины также составляет 6 месяцев. Порядок проведения вакцинации вакциной EpiVac корона утвержден Минздравом России от 21 января 2021 года, о чем указано в письме Минздрава России от 21 января 2021 года. Стандартная операционная процедура – порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакцины EpiVac корона взрослому населению. Таким образом, в настоящее время в России зарегистрированы 4 вакцины против COVID-19. Рассмотрим пример вакцинации на, при... на применение вакцины EpivacCorona. Согласно пункту 5.7, рассматривая порядка проведения вакцинации против COVID-19 вакцины EpivacCorona не пригоден к применению препарат во флаконах и ампулах с нарушенной целостностью и маркировкой при изменении физических свойств, то есть мутность или окрашивание, при истекшем сроке годности, неправильном хранении. Поэтому перед вакцинацией следует осмотреть ампулу на предмет срока годности, целостности, маркировки и замутненности. Противопоказания к применению Epivac определены пунктом 6.3. Порядка проведения вакцинации против COVID-19 вакцины Эпивакорона взрослому населению. Это гиперчувствительность к компонентам препарата, Тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения. Прививки проводятся не ранее, чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ острых инфекционных заболеваниях, РЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры иммунодефицит первичный, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. Дети до 18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности. Все лица, подлежащие вакцинации, должны быть обследованы врачом. С учетом аноминестетических данных, с целью выявления противопоказаний, врач в день прививки проводит опрос и осмотр прививаемых с обязательной термометрией. При температуре выше 30, 37 градусов вакцинацию не проводят. За правильность назначения прививки отвечает врач. Перед вакцинацией необходимо заполнить анкету, форма которой утверждена приложение номер 2, письма Минздрава 21 января 2021 года о порядке вакцинации. И гражданины выдают памятку пациента о проведении вакцинации против COVID-19, вакцины EpiVac Corona. Кто осуществляет вакцинацию? Вакцинацию вправе проводить медицинские организации, осуществляющие медицинскую деятельность на основании лицензии. Как происходит допуск вакцинации? Допускаются лица, не имеющие противопоказаний к вакцинации. При наличии положительного эпидемиологического анамнеза, то есть контакт с больным с инфекционным заболеванием в течение последних 14 дней, а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней Проводится тестирование, исследование биоматериала, износа и ротоглотки методом ПЦР или экспресс-тестом на наличие коронавируса. Переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов класса G и M к вирусу, не прививаются, о чем указано в пункте 7.3.3 письма Министра России от 21.01.2021. Как происходит вакцинация? Вакцинация происходит в два этапа. При первой вакцинации гражданин заполняет форму добровольного согласия, указанную в приложении номер 5, рассматриваемого порядка проведения вакцинации против COVID-19 вакцины Пива корона». В форме содержится таблица, в которой будут указаны данные по вакцине, ее серия, срок годности и срок вакцинации. Кроме этого, в форме указаны возможные побочные действия, а именно, после вакцинации в первые Вторые сутки могут развиваться кратковременные, общие, непродолжительные, гриппоподобные синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, атерологией, миалгией, астении, общим недомоганием, головной болью и местной, болезненность вместе месте инъекции, гиперемия, отечность, реакции. Длительность общих и местных реакций может составлять до трех дней, реже до 7 дней. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение Аппетита, иногда увеличение региональных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций. Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации нестероидные противовоспалительные средства. Также врач разъясняет пациенту, что если он является пользователем единого портала госуслуги, то после вакцинации ему будет доступно заполнение дневника самонаблюдения в мобильном приложении на сайте госуслуги. Что входит в осмотр пациента перед вакцинацией? Врач производит осмотр пациента с измерением температуры, сбором сведений о медицинском состоянии гражданина, измерением уровня кислорода в крови, измерением пульса, кровяного давления аскультации дыхательной и сердечно-сосудистой системы, слушает сердце и легкие, и осматривает зев. Какой способ применения вакцинной дозы? В рассматриваем порядке проведения вакцинации, Минздрав отдельно выделяет восклицательным знаком, что вакцина не вводится внутривенно. Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом не менее 14-21 дня в дозину 0,5 мл, верхнюю треть наружной поверхности плеча в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра. Перед непосредственным применением ампулу с вакциной достают из холодильника и в течение нескольких минут выдерживают при комнатной температуре. Непосредственно перед применением ампулу встряхивают, осматривают на наличие посторонних частиц и внешнего вида. При обнаружении изменений внешнего вида вакцина подлежит уничтожению. Перед вскрытием ампулу, ампульный нож и шейку ампулы протирают ватой, смоченной 70% этиловым спиртом, вскрывают ампулу, набирают вакцину в шприц одноразово применения и удаляют из шприца избыток воздуха. Препарат во вскрытой ампуле хранение не подлежит. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут. Вторая вакцинация осуществляется на 14 21 день после вакцинации. Врач, как и при первой вакцинации, осматривает пациента в том же порядке и определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации. Тяжелые поствакцинальные осложнения при проведении первой вакцинации являются противопоказанием ко второй вакцинации. После второй вакцинации пациент должен находиться под наблюдением медицинского персонала также в течение 30 минут. Проведенную прививку регистрируют в установленных учетных формах с указанием даты введения препарата, дозы, номера серии и наименования предприятия-производителя. Факт применения вакцины подтверждается внесением информации по форме регистра вакцинированных от COVID-19 в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Теперь вы знаете, какие вакцины против COVID-19 зарегистрированы в России и как происходит вакцинация.